Некоторые отдают деньги все равно. Ну да. И... Есть да. такие личности. Так, 50-я труба. Скважина пробурена, но воду не дала. Александр хочет достать трубу. Сейчас посмотрим, что там такое. Потихонечку лезет. Помпа для закачки. Помпа. А Помпа Два была. Метра, э -э Помпа подключена была, как Банク, на обесинскую скважину, а -а -а. без клапана. Ну, датье фильтры, конечно, они. Я думал, у нас все... А воздух они не промывали, не продували? Не, у них неч нечего было. Вот. Вот, фильтр прошло, песок. Пошла пободрее. 20 метров. Должно быть. Там в шарашках у вас есть Серега. Он тоже. <ресly> <ресly> вот, вода хлюпнула Переломится Уже вода пошла Вот и фильтр показался. Аккуратно не пачкайся. Туда в сторону его. А дальше, дальше. О, все, кидай, стиму. Что у нас тут за фильтр? Так, не пойму я. Что за сетка. Тут вот у нас без подмотки, только сверху подмотали. Снизу подмотки нету. Не пойму я Но это это не буровая сетка ни хрена это как марка что ли, непонятно виша загушка сделали это поставили от 05 ладно 05 в любом случае мы трубу отрезали будет наверное будет вот теперь с этой стороны 22 что ли, апреля уже или какое сегодня у нас день рождения ленина, день... День рождения ленина сегодня так на ну, трубу мы достали здесь ребята пробурили но почему-то воду не достали вот песок был бурили и что самое интересное заливали в трубу воду в 50 и она наполнялась это говорит о том что, сква... что фильтр стоит не в водоносе потому что рабочую скважину наполнить водой невозможно только когда скважина забита, ее можно заполнить водой. А вот ребята как-то умудрялись, короче, заполнить эту скважину, трубу водой. Поставить помпу. Помпа большим напором выкидывала воду. Потом вода заканчивалась и не качала. Сейчас посмотрим, в чем причина. Помпу подключим. И посмотрим, как будет качать из 50 трубы данная помпа. У нее по шильдику... 600 литров в минуту. Ну, само собой столько она не даст, но качать должна гричком. Mm -hmm. Сегодня с нами Степан на скважине, mm -hmm. стажер, да, mm -hmm. будет бурить в Москве. Работает в Москве и желает еще попробовать скважинами там заняться. Но да, она сама идет. Слегка можно поддавливать, если она на месте стоит. А так она под своим весом. Это ты, получается, первую скважину в своей жизни будешь, правильно? Да. Ну и замечательно. Где первая, там и вторая, там и третья. Дома как раз пробудете две. А потом на Москву. 15 метров у нас. Бывает такой слой, прям много раче ракушек. Вот <плес> <плес> Фиш, уже такой. То есть песчинки уже на руках прощупываются. Да, я не знаю, что они на 15 метров. 20, 21 застирать. А там что пошел? Бурить. Я бурил, а. она кустится, она а. тоже кожу... вкусилась. Она на, на последнем. 16. А, ну 16. вот, вот, вот, вот. Вырубай. Сейчас. Я как раз... Не падай, попыт... Мы выяснили, что за фильтр здесь стоит. Это женский бант, оказывается. Бантик женский. Вот. Женский бант. Но, как бы, его без вариантов если другого нет то Не, однозначно сюда все получилось у нас 17 метров 16. замерили трубу 50 труба будет но ну, это будет обесинская скважина с 50 трубы сейчас секундочку установлю штатив некогда нам... я понял нам всю жизнь некогда. все достаем штанги обсаживаемся чуть-чуть вниз его погнали Ты будешь держать, чтобы... ага. он никуда не зацепился. Смотри, сюда, Степан. И засовываешь. Вот видишь, стол ровный, она, видишь, идет хорошо. А тогда будет тюкать -тюк -тюк -тюк -тюк. И чуть-чуть приподнимем. Вот где был ну, вот песок, вот где как приподняли. Все, теперь мы работаем не меняю Все два наши Звонить, а Зеркало 5 метров, да. поэтому выкидывает хорошо да, да, ну, конечно. Все, получилась обесинская скважина с 50-й трубы. У нее также можно будет потом ставить рабочую трубу 32 с клапаном вниз Здесь И также все будет качать Здесь просто огороды большие Надо воды побольше Поэтому сейчас помпу а, подключать Прямо на саму трубу, без клапана. Клапан будет стоять, образно говоря, сверху. Блин, только вот я не... Ага, через помпу подняли, но видать где-то подсасывает, все равно без клапана подняли. А в помпе свой клапан стоит, но он все равно немножко не то. Клапан надо все оставить. Это вот в 50 трубу дует. Сейчас помпа. Подключена, как обесинская скважина. Закачала. Если клапан поставишь, быстрее будет закачивать. Нет, быстрее не будет закачивать. Его оборот надо было дать сильнее. Нет, нет, нет. Там все равно, мне кажется, всегда подсасывает это все хозяйство. Все равно, мне кажется, на фитинге где-то подсасывает, она сейчас качает не в полную свою, не в полную свою силу. Вот так он подтекает. Десятая труба, мотопомпа В дальнейшем можно будет и мотор поставить Прям так же, как на абиссинскую скважину А можно будет клапан поставить вниз В эту трубу 25-й, 32-ю трубу И все будет качать, как а, С обсадной трубой Сейчас включили секундомер а, Секунда литр выдает То есть 3600 3 куба 600 литров 3,5 куба, грубо говоря, в час 60 литров в минуту нормально качает секунда 1 литр